Недавно у меня на приеме была молодая женщина. Прежде чем начать консультацию, я очень долго ее благодарила. Она удивленно смотрела на меня, а я говорила ей следующее. Я говорю, сейчас мы начнем консультацию, мы все сделаем. И будет все хорошо. И я благодарна вам только за то, что вы пришли вовремя? Дело было примерно в следующем, и это очень частые ситуации. Молодые люди поженились, и где-то год, может, чуть больше, они прожили вместе. Начались какие-то скандалы, как-то все не то, все не так. И она решила прийти к психологу. Я была ей очень благодарна, потому что, к сожалению, часто приходится работать с людьми в другое время, когда они довели все до конца, когда они развелись. И тогда они уже пришли поработать с психологом. Они, я имею в виду, кого-то одного из пары. И часто эти люди приходят уже, получив какой-то негативный опыт в следующих отношениях, если они вообще возникают. Молодая женщина говорила интересную фразу. Она говорит, «Вы знаете, в принципе, я читала книжки по психологии, но я не поняла, как их применить к себе». И вторая интересная фраза. Она говорит, вы знаете, а мне почему-то кажется, что даже если мы разведемся, другой мужчина будет таким же. Я не знаю, откуда она это знает, но это действительно так. Как сказала одна моя знакомая, второй муж не только имеет недостатки первого, но еще и имеет свои недостатки. Кто ж мне бы сказал? Простой математический закон, который мы знаем с первого класса, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Да, мы все сделали. В конце сессии благодарила женщина меня, и она не стала разводиться со своим мужем, и дальше как-то жизнь у них налаживается. А это видео я сняла для того, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из вас подумал, что есть то время, когда стоит все таки понять, что мы сами не справляемся, и можно обратиться к специалисту. Либо можно самому что-либо сделать, но очень часто самопомощь приводят как раз к э, плачевным последствиям, а не к выправлению ситуации. И я думаю, ваше счастье, оно стоит чуть дороже, чем пару тысяч рублей. Хотя, возможно, это бешеные деньги. Попробуйте вовремя получить ту помощь, которую вам может оказать любой психолог. Я сейчас говорю даже не о себе. Хотя я встречаю очень много людей, которые доказывают почему-то мне, хотя я с ними даже не спорю, что им психологи не нужны. Не нужны, так не нужны. И жить мы все будем, естественно. Вопрос как? Та молодая женщина счастлива. И мне нравится видеть улыбки людей. Я очень хочу, чтобы вы были счастливы и улыбались. И для этого я точно не нужна.